What's сабгеймера, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии? Успех Atomic Heart поразил многих, в том числе и меня, а также оставил за собой кучу вопросов. Например, есть ли еще какие-нибудь студии в СНГ, которые разработают что-нибудь такое, что как минимум повторит успех Atomic Heart, а как максимум переплюнет его в несколько раз? Спешу вас заверить, таких проектов очень и очень мало. Точнее, их можно пересчитать по пальцам одной руки. По пальцам черепашек-ниндзя. Но, тем не менее, я нашел информацию об одном очень загадочном, странном и каком-то уж супер масштабном проекте, в который на минуточку инвестировали более 500 миллионов рублей. А перед началом я надеюсь, что вы уже поставили лайк и прожали эту красную кнопку, сделав ее серой. А если вдруг вы этого еще не сделали, любезно попрошу вас подписаться. А сбоку от меня остальные мои соцсети. Ну что ж, время начинать. Недавняя студия Siberia Nova выпустила новый трейлер своей исторической игры «Смута», в котором были продемонстрированы результаты работы команд над проектом, которые обошлись в 260 миллионов рублей. Общая сумма грантов на разработку отечественной игры составляет более 500 миллионов рублей. В трейлере показаны постановочные сцены без геймплея, которые позволяют оценить качество графического дизайна, проработку локаций и увидеть внешность многих игровых персонажей. В мае 2022 года компания Siberia Limited, которая находится в городе Новосибирске, получила грант в размере 260 миллионов рублей от Института развития интернета на разработку отечественной программы. Патриотические игры под названием Смута, выход которой был анонсирован на 2024 год. Компания-разработчик не была широко известна среди геймеров. Несмотря на то, что компания была основана в 2015 году, у них не было ни одной выпущенной компьютерной игры в портфолио. Компания занималась выполнением заказов для зарубежных клиентов, например, разработкой игровых прототипов на движке Unity. Конечно же, неизвестность компании выслала, мягко говоря, недоверие у комьюнити. игра основана на романе Михаила Загоскина под названием Юрий Милославский или русский в 1612 году главным героем игры является боярин Юрий Милославский который участвует в сборе Нижегородского ополчения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 начиная с 1601 года и заканчивая в 1617-м. Как заявил руководитель Сайберия Нова Алексей Копцев, студия Сайберия Нова имеет опыт разработки сложных прототипов на Unity и сотрудничества с Wargaming, а в рамках нового проекта они решили найти новые сеттинги и рассказать историю насыщенного, интересного и очень важного исторического периода не только в России, но и Европы в целом. В игре не будет открытого мира, но будет выбор локаций между которыми можно было бы перемещаться. В игре будут различные противники, такие как волки, разбойники, банда даемников, польские отряды и единоверцы. Главный герой сможет менять свой облик и использовать разное оружие в зависимости от своего боевого амплуа. В игре также будут квесты и возможно появится DLC с гусарами и лошадьми. Разработчики планируют выпустить игру на ВК-плей, а также заинтересованы в коллаборации с китайскими партнерами — для зарубежного релиза. Предпродакшн проекта начался летом 2020 года, а в начале 2023 года разработчики представили небольшой фрагмент игры, в котором представлены все ключевые механики. Игра Смута представляет собой историческую экшен-РПГ. Игра имеет уникальную визуальную и аудиальную стилистику. Все же разворачивается в существующих исторических локациях. Игроку предоставляется, возможность... Игроку предоставляется возможность вариативного прохождения части миссий через столкновение в скрытом или стелс-режиме или с использованием дипломатии. Боевая система игры логична и ритмична, при этом она доступна как для новичков, так и для опытных геймеров. Разработчики признали, что они не делают в игре эталонную историческую реконструкцию и не создают совершенно неповторимый геймплей. Также нет информации о стоимости игры для пользователей. В планируемой игре, которая будет растянута на долгое время, будут представлены несколько сторон конфликта, включая армию, первое и второе русское ополчение, польское войско и так далее. Ну и конечно же не обошлось без скандалов. В июле 2022 года разработчики игры Смута попали в скандал, закрыли свои группы в социальных сетях и перестали обновлять сайт. Это вызвало слухи о том, что студия сбежала с большим количеством денег. А генеральный директор опроверг эти слухи и заявил, что компания находится в России и продолжает разработку игры. Он также сообщил, что компания решила провести ребрендинг, также в конце июля был запущен новый промо-сайт с последней информацией об игре. Благодарю за просмотр и хочу подытожить своим не супер, может быть, известным мнением. Если сравнивать данный тайтл, который еще не вышел и мы видели только трейлер, причем даже не геймплейный, с уже вышедшим проектом от Manfish Atomic Heart, сразу бросается в глаза какая-то дешевая графика, непонятный сеттинг, непонятно вообще ничего. Больше этот проект напоминает Assassin's Creed Mirage, который все не как не выйдет. В Atomic Heart чувствовался интерес к проекту и желание удивить как минимум все игровое сообщество. Трейлеры и концепт трейлеры появляются еще с далекого 2008 -го года. Ну, от студии Сайберянова мы, к сожалению, видим только трейлер какой-то непонятный с графикой 2005 -го года. Очень хочется верить, что данные разработчики подымут СНГ геймдев на новый уровень, но лично я пока склоняюсь к мнению, что это будет какой-то мега масштабный скам на 500 миллионов а может быть и выше. Ведь зачем инвестировать в студию, которая не выпускала ни одного АААА AA, или даже любого проекта такую огромную сумму? Я надеюсь, что к этому времени вы уже подписались на мой канал, а если вдруг вы этого еще не сделали, обязательно прожмите эту красную кнопку. Еще раз поблагодарю вас, что были со мной. Напишите в комментариях ваше мнение, будет ли это какой-то супер успех или грандиозный провал. На сегодня я с вами прощаюсь и увидимся в новых видео. Пока!